Ха, наивные. Сейчас сами во всем убедитесь. Главное перед стартом о лайки с подпиской не забудьте. И про конкурс в конце видео на 1000 рублей не забывайте. А также колокольчики. Все-таки это лучшая мотивация для меня выпускать больше качественного контента. Сделали? Тогда начинаем. И начнем мы сразу с крутого американского автомата AR-15, который выпускается до сих пор с далекого 1963 года. Используется людьми для самообороны в качестве гражданского оружия, а также для охоты. Во многих отделениях является и штатным оружием полиции. В общем, как вы могли понять, выпускается винтовка не просто так. Применение ей найдется всегда. Поэтому, видимо, парень так и вдохновился оружием, что решил создать собственный проект из картона. И вы знаете, обычно я как-то скептически, с опаской отношусь к таким работам. В том смысле, что не сильно вижу их яркого будущего. Но постоит она немного времени. С картоном многое бывает. Однако это оружие вообще другой случай. Оно мало того, что очень красивое, так еще и реально рабочее, способное стрелять. Короче, у меня в голове не укладывается, как человек вообще такое мог придумать. Следующая пушка поразила меня в первую очередь своим внешним видом. Она, судя по всему, обычная, кастомная, то есть не является копией какой-то там винтовки с вооружения страны. Однако проект все равно привлекает внимание. В первую очередь, как я уже сказал, внешним видом. У меня складывается ощущение, будто оружие постоянно находится не в том положении, что нужно, как будто оно перевернуто. Когда впервые на него смотришь, в голове какой-то диссонанс прямо. Но со временем все же привыкаешь, и находишь эту идею реально клевой и прикольной. Но основная фишка оружия здесь даже не в этом. Да-да, она в том, что стреляет это чудо конфетками Ментос. Причем делает это с неплохой силой и на достаточно внушительную дальность. Так зарядишь кому-нибудь вблизи конфеткой, и потом синяк останется. Не только ведь картонные пушки делать людям, верно? Вполне себе можно придумать такую вот клевенькую катану. Холодное оружие всегда было в моде, особенно когда оно так четко и красиво проработано. Мне в катане в первую очередь зашел ее видок. Она такая вся массивная, не находите? Такая вся необычная и очень мощная. По крайней мере, производит подобное впечатление. Плюс огромную роль, я думаю, здесь играет эта тряпочка, которая свисает с ее рукояти. Тряпочка, платок, называйте как хотите. Главное, что катана реально выглядит сурово. Я бы единственное, что не стал оставлять ее в таком цвете, а придал бы яркого окраса. Тогда бы прям идеал был, как по мне. Более точной картонной копии Калашникова я, наверное, в жизни не видел. Готовьтесь, сейчас вы зацените и удивитесь этой прекрасной работе. Ума не приложу, как только люди смогли подобное соорудить. Но это сейчас не так важно. Важно то, что проект закончен и мы можем сполнаем им насладиться. Что ж, АК-47 – одно из самых, если не самое известное и популярное оружие в мире. Данная работа, конечно же, выделяется своей точностью. Все детальки, все элементы, хоть и картонные, но смотрится очень круто и необычно. Во-вторых, автомат стреляет. Тут человек сполна прочувствует эту атмосферу через необычную зарядку и спускание курка. Короче, офигеть, какой коллаж! Мне безумно понравился. А этот пистолет, когда я впервые его увидел, вообще с ног на голову перевернул мое представление о картонных оружиях. Дело в том, что пускай он не стреляет патронами, но зато может делать следующее – что, круто? Вот-вот, я тоже не мог поверить, что Пестик сам может подобным образом трансформироваться. Тут сразу миллион идей в голове появляется о том, как его можно было бы использовать. Эх, будь такой у меня в детстве, все бы на площадке мне завидовали, даже взрослые. Ха. Слушайте, ну а эта пушка меня сразу окунула в детство. Нет, не потому что я жил в каком-то там криминальном районе и все такое, а потому что когда я был маленьким, я играл в GTA. И одним из любимых моих оружий была УЗИшка. Так именно ее сейчас я вам и покажу. А приглянулся мне данный проект тем, что он как бы и картонный, да, но та же кнопка сделана из пластика. Как и патроны, которых туда можно засунуть реально много. И нет, это совсем неплохо, скорее наоборот. Из-за этого оружие способно нереально круто и быстро стрелять, при этом соблюдая высокую точность. Да и выглядит УЗИшка как-то сурово, по-уличному круто. На очереди у нас еще один представитель семейства пистолетов-пулеметов. На сей раз он носит название mp 5 Это еще одна не менее известная и популярная модель. Однако мне лично она чуть меньше нравится, нежели та же УЗИшка. Не знаю, тут личные предрасположенности. Однако ППшка очень крутая. Сделана в точности как оригинальная. Имеет клевую стрельбу и рабочий прицел. Многие делают его декоративным, а тут реально он помогает в бою. Вот интересно, где такие пушки бы использовали? Напишите в комментах. Лично я собрал бы целую такую коллекцию, позвал друзей на дачу, раздал им и зарубился бы в масштабную войнушку. Вот было бы круто. Следующее оружие лично на меня произвело огромное впечатление. Да, я мог предположить, что тут будут обычные красивые пушки. Что будут стреляющие патронами, тем же Ментесом, еще ладно. Но блин, помидорами? Ладно, смотрите сами. Лежит себе на столе красивое зеленое оружие. С топовым окрасом в виде листочков или чего-то подобного. Вокруг резинки обернуты. Что можно подумать? Ну, конечно же, что это оружие, которое пуляет резинками. Но фиг там, человек возьмет и запульнет в вас небольшой помидорчик. Хотя стрелять такой получается реально затратно. Будет единственным плюсом для жертвы. Когда по ней из такой полят, можно успокаивать себя, что боль от синяков пройдет, а вот деньги человек уже не вернет. Сейчас меня поймут все игроманы и просто любители порубиться в стрелялке. Помните это чувство, когда стреляете из дигла и видите, как его задняя часть так ходит, двигается? Мне это очень нравится и в каком-то плане является для меня даже антистрессом. Так вот, к чему это я? Следующий парень, который создал это чудо, добавил такую же фишку в свой дигл. Теперь при нажатии на спусковой крючок эта фиговина двигается и создается ощущение, будто ты на войне или в игре. Про топовый внешний вид я вообще молчу. Думаю, вы все понимаете и сами. Ладно, немного помолчу, просто зацените эту красоту. Давайте сыграем в нашу с вами любимую игру. Я зачитаю описание оружия, а вы попробуйте угадать, о чем идет речь. Британская снайперская винтовка, разработанная в компании Accuracy International, под винтовочный патрон Magnum. Винтовка комплектуется оптическим прицелом, является частью линейки Arctic Warfare. Что, угадали? Да конечно же угадали, как еще? Это всеми любимая AVM. Винтовка побывала в целом ряде войн и с достоинством отслужила свои годы. Чтобы подчеркнуть ее статус и мощь, парень создал точную копию из картона, установил ее на сошки и начал стрелять по игрушечным стаканчикам. Я такое дело одобряю. И крутой коллекционный памятный вариант соорудил, и просто потренировать, а им теперь может. Клево! Как-то давно в детстве я на приставке играл в непонятную мне драчку. Там бегали анимашные герои и лупили друг друга разными огромными мечами. Название я так до сих пор и не вспомнил, но это оружие, что вы сейчас видите, мне сразу же напомнило этот эпизод из жизни. Оно такое же огромное, мощное и крутое. Даже представить себе не могу, каких трудов стоило построить такое чудо. Вы только зацените этот рельеф, эту изящность и неповторимость. Плюс меч очень легкий, чего не скажешь по внешнему виду. Поэтому в каком-нибудь косплее зайдет на ура. Супер! А этот револьвер мне сперва вообще показался деревянным, настолько автор круто его разрисовал. Кстати, если кто-то из вас шарит, что за тип красок он использовал, напишите, пожалуйста, в комментарии. Очень хочу потом попробовать сам что-то такое сделать. Так, ладно, вернемся к револьверу. А хотя, что про него еще говорить? Револьвер как револьвер. Топовая работа с крутящимся барабаном, красивейшим внешним видом и работающим механизмом внутри. Можно не только похвастаться перед друзьями, но и пострелять по мишеням. Топчик. Если я у вас спрошу, какие пушки в наше время являются современными и крайне популярными, что среди детей, что среди взрослых, вы наверняка ответите мне что-то про нерв. Парень, что придумал следующий проект, не имел в своем распоряжении настоящее оружие нерв, настоящий бластер, но решил повторить его внешний вид из картона. У него это прекрасно получилось, патроны разве что он взял из оригинальной игрушки, но это совсем не портит картину, а скорее наоборот дополняет ее». Бластер вышел очень красивым и супер мощным. Его силы более чем хватает на то, чтобы сбить большую свечку. О чем еще тут можно спорить? А как вы относитесь к дробовикам? Лично я вот, возвращаясь ко все тем же играм, порой под настроение могу где-нибудь покрысить и подождать цель с дробашом. Потому что это ощущение от кила впритык реально доставляет удовольствие. Видимо, автор данного видео солидарен со мной. Он создал топовый дробовик, который не просто стреляет через пусковой крючок, но и перезаряжается фирменным образом. Мне такое очень нравится. Даже, наверное, больше многих винтовок с бластерами. Дробовик просто шикарен. Нет слов. У автора следующего видео был определенный брелок с чем-то типа дракона, поэтому он решил сделать любимый меч из игры и нарисовать на нем это самое существо, только чуть в большем размере. А, Погодите-ка, это не просто меч, это еще и ружье. Короче, офигеть можно, я раньше такое даже представить себе не мог. А так если задуматься, ведь реально круто. Берешь, дерешься вблизи с помощью острова меча, а при необходимости бац, направил его и выстрелил с пушки. Интересно, реально ли сделать такое уже не из картона, а из металла? Или хотя бы из пластика? Как думаете? Есть физики конструкторы в комментариях? Ну а это оружие лично у меня всю жизнь ассоциировалось с чем-то очень страшным и серьезным. Хотя думаю, я не один такой. Как точно оно называется, я не знаю, но пусть будет ракетницей. Что про нее однозначно и без сомнений можно сказать, так это что у ракетницы топовый внешний вид. Хоть тут казалось бы и нечего мудрить, автор как-то интересно проработал основную часть. Плюс ко всему человек продумал эффектный вылет снаряда, причем на довольно-таки приличную дистанцию. Короче, проект на 100 из 100 удался. И как бы я не боялся этого всего, даже мне захотелось с ним немного поиграть.